Гороскоп сексуальный, совместимости рака с другими знаками зодиака рак, козерог изначально они испытывают сексуальное влечение друг к другу, поскольку это противостоящие знаки, но стремящиеся преуспеть в карьере, Козерог имеет слишком много других интересов, чтобы дать раку необходимое ему внимание, рак робок чувствителен нуждается в любви, а козерог резок. Володен и Власнин, рак воспринимает сдержанность Козерога как личное оскорбление, становится мрачным и придерчивым Козерог не в состоянии дать ту привязанность, которую требует рак. У него слишком много других интересов, однако между этими двумя знаками существует сексуальное влечение. У них все пойдет прекрасно, пока практичность и сдержанность козерога не надоест раку, связь нестабильна, брак нежелателен.